Давайте. Okay. Меня зовут Готовская Яна, я представляю дипломную работу по курсу «Контент-менеджер». Uh -huh. Следующий слайд, да? Мне. Следующий слайд, uh -huh. Да. Я являюсь менеджером по подбору персонала в компании «Ремид». Это мясоперерабатывающий uh -huh. завод «Ремид», одной из крупнейших компаний мясной промышленности в России. Расположен uh -huh. в городе Подольске. Завод построен в 2001 году и с нуля спроектирован в соответствии с международными стандартами. Проектные мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 70 тонн готовой продукции. В компании работают более 1500 1400 сотрудников. Компания включает в себя сеть фирменных магазинов и собственную логистику. Ассортимент более чем 300 наименований вкусных колбас, полуфабрикатов, деликатесов и так далее. Ежедневно доставляют в 600 точек наших магазинов в Московской области. Да, мы знаем, мы ели <свят> <свят> да, да. Следующий этап. Ага. Цель проекта – это работа с молодым поколением. А, что я имею в виду? Это привлечение молодых специалистов с профильным образованием для прохождения практики с перспективой удержания на предприятии. Это практика угу. с а, мясоперер, э, технологии мяса и мясной продукции. Угу. Следующая. Следу. Да. Задача проекта – это работа с вузами как источник привлечения молодых специалистов. Вырастить своего кандидата на рынке специалистости сейчас очень мало, и они дорогие. Царзировки как раз позволяют нам перехватить талантливых студентов и выпускников для того, как, чтобы они могли стать частью команды и вырастить их именно у нас на производстве. Также студенты приносят свежий взгляд на привычные процессы, которые старички уже как бы приловчились работать в одном режиме. Студенты это угу. молодая кровь, которая может кровь. изменить да, наше производство. Угу. А целевая аудитория, это получается у нас студенты возрастом 18-25 лет, это мужчины, женщины, ученики узкопрофильных вузов. А как раз наша практика у нас на производстве дает студентам опыт работы непосредственно с высококвалифицированными специалистами, а студенты без практики их не берут на производство, потому что у них нет опыта работы. Мы позволяем студентам пройти у нас практику, и без опыта работы мы готовы их рассмотреть у нас на производстве. То есть мы даем молодым специалистам опыт работы, и практика как раз решает эту проблему. А каналы и инструменты, с которыми мы будем работать, это внешний сайт, то есть у нас есть на сайте раздел стажировки, где можно, мы уже как бы запустили раздел стажировки, где можно заполнить анкету и посмотреть информацию о вузе, с которым мы сотрудничает компания. Телеграм и ВК канал у нас пока что нет, но в ближайшем будущем мы его запустим. Это создание группы, где мы будем постить фото, видео, контент с практики, награждения mm -hmm. студентов, истории успеха студентов и так далее, для того, чтобы студенты могли посмотреть, что в компания работает с молодым поколением, и туда легко можно mm -hmm. ну, проходить практику. Mm -hmm. Также mm -hmm. это канал, где мы будем размещать видео, отзывы, от студентов, также история успеха, как студент пришел роста к нам на практику, mm -hmm. и уже растет, как полноценность сотрудника, растет по должностям и так далее. А, и также это посещение дней открытых дверей вузов с яркими презентациями для привлечения ну, как раз студентов к нам на производство. Контент-план. Mm -hmm. uh, у меня немножко, как бы, он описан... Не согласен. Да. Это привлечение студентов по вузам. У нас мы знаем, что сентябрь, начало учебного года, как раз в это время проходит День открытых дверей в университетах. Мы, у нас, мы подбираем подходящие по профилю нам вузы, едем с презентацией, рассказываем студентам о компании, а так, чтобы они получили максимальную пользу, хотели стать частью нашей команды. Мы рассказываем про систему наставничества, про систему адаптации, как они проходят практику, что они будут, у них будут встречи с технологами, с разными специалистами, с директорами производства, с вышестоящим руководством что вопросы их, на все ответ, вопросы их они получат ответы, также они будут непосредственно работать на оборудовании по специальности. А также мы предоставляем это контактную всякую информацию отдела персонала, также рассказываем про сайт, ну то есть полностью с яркой презентацией приходим в университет. В конце презентации мы устраиваем дегустацию, где студенты смогут попробовать тот же самый продукт, который в дальнейшем они могут производить у нас на производстве. Угу. Дальше, следующий сайт. А также Жаль. проведение студентов через сервис ВК. Март-апрель, то есть обычно у студентов практика начинается в конце обучаемого учебного года, то есть весной, и практика весна, конец мая, июнь у них начинается практика. Мы запускаем в апрель таргетированную рекламу, чтобы студенты могли проходить у нас практику. Мы mm -hmm. настраиваем на возраст, вуз, факультет, место mm -hmm. жизни и так далее, чтобы ну, как бы именно наши студенты приходили к нам на практику. В августе а, мы устанавливаем партнерство группами а, вузов а, с вузами, которые mm -hmm. студенты уже проходили у нас практику. Таким образом мы делаем рекламу себе и таким же образом в дальнейшем мы привлекаем студентов для прохождения практики у нас на ремит. А, далее нам нужно вовлечь студентов, чтобы они а, после практики остались у нас а, работать. Это начало проекта готовим ознакомительный буклет для студентов, где мы будем инфо... информация о истории успехов сотрудников, фамилии, имя, отчество, фото, руководителей цехов, мастеров и так далее. Также будут перспективы по должностям, что они, придя к нам на производство, куда куда они могут вырасти. А перед практикой мы обязательно это проводим им экскурсию по заводу и рассказываем про наши премии которые мы дарим студентам там, стипендии грамоты сувенирную продукцию и так mm -hmm. далее мотивируем их чтобы они проявляли не просто ходили смотрели а проявляли себя стать лучшим mm -hmm. До и после практики мы делаем фото-видео для своих страниц, для это, для внешнего сайта ВК Телеграма, делаем, делаем возможность студентам, ну, то есть у нас на производстве запрещена фото-видеосъемка, но при этом мы хотим устроить какой-то уголок, где студенты могут сфотографироваться в форме или как-то в другом внешнем виде. Интерес, именно что они на производстве, они проходят практику у нас, разместили это у себя в соцсетях, а таким образом, мы будем привлекать и студентов, возможно, даже кого-то из их близких для работы. Mm -hmm. да, следующий старт, слайд. А удержание студентов, это очень важный этап, это то, что после практики они должны остаться, заходить у нас, проходить практику. Для этого во время практики мы еженедельно проводим встречи со студентами, обсуждаем условия, атмосферу в коллективе, делаем ротацию по участке, показываем работу. И после практики как раз мы уже проходим награждение, и мы делаем предложение лучшим студентам у нас работать именно после окончания вуза. Либо с вузом договариваемся о дуальном обучении, если у студентов есть такая заинтересованность. Угу. Следующий слайд, да, получается? Да, следующий слайд. Команда проекта, это у нас руководитель проекта, это курирование всех действий, постановка задач, разработка буклетов, работа с вузами, подготовка графиков, mm -hmm. утверждения и так mm -hmm. далее. А это СММ-менеджер, который будет подготавливать контент, написание текстов, публикации, то есть полностью работа с социальными, соцсетями и сайтом. Также у нас менеджер по адаптации, который будет на протяжении практики полностью курировать наших студентов. То есть обучение на заводе, распределение по цехам, организация встреч со специалистами. Ответ на все их интересующие вопросы. Угу. Итоги проекта. У нас критерии оценки эффективности проекта. Количество студентов, согласившихся работать на заводе практики обучения, от общего количества студентов, прошедших практику. Пример, из 100 студентов 30 согласились работать, результат 30%. А. Довольно-таки неплохой, и именно с профильным образованием, с молодым ну, как бы, uh -huh. студент, именно с профильным образованием, с желанием работать на производстве и выполнять ну, как бы свои задачи, стремиться uh -huh. именно на предприятиях.